Здравствуйте! Это я, Власова Елена Викторовна, в девичестве Баташкина. Сегодня я хочу рассказать о психологии. Я училась в университете, университет Российской академии образования, на факультете психологии. К сожалению, обучение было платное, денег мне не хватило на весь курс. Я купила книги и дома продолжила обучение. Но до того, как я начала учиться на психолога, Моя лучшая подруга тогда еще, но ну сейчас тоже мы с ней общаемся, но уже редко по ее вине, Стручкова Белова Татьяна Эдуардовна, член Союза художников России, говорила, что я природный психолог. Вот я чувствую от природы какие-то вещи. Ее удивляло, как я сама, одна, справляюсь со стрессами, с тяжелейшими какими-то, вещами, не обращаясь к помощи там, психологов, лекарств, ничего, все сама. Она восхищалась мною, говорила мне, что я гениальный природный психолог. Вот прошла уже целая жизнь, я поняла, что девушка, она непростая, она очень тоже умная, и ее оценка очень важная. Как бы вы знаете, я уже говорила о том, что у человека должно быть приемное устройство для того, чтобы оценить другого человека. Если человек недалекий, у него ограниченный ум, а хуже того, умственно отсталый, конечно, он не в состоянии понять и оценить человека умного с большим количеством талантов, потому что у него самого этого приемного устройства нет. А человек обладает ограниченным, еле-еле справляющимся -еле с какими-то простыми обязанностями умом. Вот, все-таки... Я убедилась сама тоже, что из меня очень хороший психолог. Я пыталась как бы помогать людям, но ко мне как-то никто не обращался, даже давал объявления. Я хочу сейчас вам показать, например, этого видео, как я справлялась и как нужно действовать в очень серьезных ситуациях. Сами, что я делала. У нас с вами жизнь тяжелая. В России очень тяжело жить, особенно если вы... Умный, полноценный человек, а еще, хлеще того, красивый. Очень много и завистников, и... потому что сейчас деньги у людей не умных, не красивых, не богатых, часто больных. а Болезни физические связаны, связаны с умственным, с умом, конечно, падает и умственная деятельность. Человек становится злой. И депрессия. А вот депрессия – очень серьезное состояние организма когда человек, во-первых, обидели, сколько у нас насилия, и ограбить могут, и что-то страшное, и оскорбить. Ну, даже из квартир болезнь какая-то, маленькая болезнь с вами случилась, а вы уже впадаете в страшную депрессию, и вы усиливаете эту болезнь, она у вас очень быстро развивается. Вы помогаете развитию этой болезни из-за того, что впадаете в депрессию, в уныние, а еще это называется такая черная депрессия, такое состояние. Я тоже его испытывала, но недолго я научилась с ним бороться. Расскажу вам, как. Вот черная депрессия, конечно, у всех у нас. Я не вижу иногда людей, которые постоянно в таком состоянии, годами. Может быть даже, даже целую жизнь но у меня уже есть такое подозрение. вот Поэтому любая депрессия, любое уныние помогает развиваться всему плохому внутри вас. Хуже того, что делают в депрессии. ищет каких-то виновных, ищет каких-то, на ком сорваться, нападают на других людей, что-то там с ними делают. Хуже того, идут на убийство, что -то, что -то ищу, совершают какой-то грех. А все это из-за собственной депрессии, с которой они не могут бороться нормально. Я расскажу, что такое нормально. Вот если вы впали в депрессию, у вас небольшая болезнь, Потому что даже если вы заболели, от болезни еще до смерти проходит огромное количество лет. Если у вас, скажем, рак, с раком живут до 20, даже до 30 лет вы можете прожить с этим раком, пережить всех у вас. Если вам 70 лет, а у вас нашли рак, да вы везунчик, вы еще 100 лет проживете. Вот, радоваться надо этому. Вот, то, как, то же самое другие болезни. Если вам объявили еще какую-то болезнь, не надо впадать в уныние, я же повторяю, это дает большое развитие этой болезни. Почти с любой болезнью, даже с букетами иногда болезней, можно прожить еще очень-очень много лет. Это не моментальная смерть. Правда, смотря какие болезни, в основном болезни такие. Поэтому даже при заболеваниях не надо впадать в уныние. Не надо искать виновных, идти их убивать, идти ломать им жизнь, рушить, нарушать законы Вселенной. А это у нас не убей, не укради, не действуй, не совершать никаких отвратительных действий. Заниматься надо собой. Вам нужно убрать эту черную депрессию. Вы должны ее... Это вот черное такое состояние, прям вот безвыходность, оно у вас преследует, вы стоите как бы в нем... Есть, работают экстрасенсы, вот так вот снимают, убирают. Есть в этом что-то. Я убирала все сама. Значит, что нужно сделать? Возьмите какую-то фотографию приятного вам человека. Она у вас есть дома? Ваша мама, ребенок, любимая мама, папа. Если вы один уже, вот как я скажу. У меня ведь никого нету. Я много лет уже одна. И это самое. Рядом вот мне не с кем поговорить. Полное одиночество. Я беру фотографии. Вы тоже. Возьмите фотографию человека, с которым у вас были какие-то приятные отношения родителей, я надеюсь. Хотя бывает и с родителями очень плохие отношения. Даже если родителей у вас нету, это не родитель, друг, кто угодно, любой человек, с которым вам какие-то хорошие воспоминания. Закройте глаза, вспомните хорошее, что у вас было хорошее. Вам что-то подарили, когда вам было очень приятно. Вы что-то хотели, вам это подарили. Или вы нашли деньги какие-то на улице может быть, все хорошее, что произошло у вас в жизни, вы закройте глаза, вспомните это событие, хорошо его вспомните, прочувствуйте. Вот знаете, фильм есть такой «Свой среди чужих». Точно по, по такой же схеме там действовал э, герой, вот который которого играл э, э, известный актер. Он тоже там, помните, у него там война, битва, трупы. А он закрывает глаза и представляет что-то прекрасное, что были как какие-то танцы, что вот там наглядно показано то же самое. Вот я делаю то же самое. То есть, видите, может быть, тогда учили этому еще в школе, там, в царские времена. То же самое. Вы должны работать сами с собой. Вы должны вспомнить что-то прекрасное. Прочувствовать его. Прям это, это состояние, когда вам что-то говорили что если вы заплачете, это очень хорошо, вы снимаете вот эту черноту сами, без экстрасенсов, вы сами себя лечите, это вот проплакаться, вот все вот эта чернота у вас будет уходить, и болезнь, может быть, остановится, а может даже вы вылечите ее. Вот, значит, вам ваша задача остановить черное вот то, что вы сейчас сидите, вот все горе. Убрать надо это состояние и вспомнить прекрасное. Все, что самое лучшее, что было прекрасное. Может вам, ну, я не знаю, что для вас дорого. Может вам гитару подарили, а это была это мечта вашей жизни. Может быть, и там вам улыбнулась девушка. Самое лучшее, что ведь у каждого есть в жизни такое. Нет ни одного человека, у кого не было ничего хорошего. А вы это забыли. Очень плохо. Вспоминайте, вспоминайте. Сели, вспомнили, и все хорошее вы закрыли вот этом вот, который вокруг вас, и вот потом экстрасенсы будут ходить вам убирать. Не надо экстрасенсов, уберите сами. Убирайте это все, вытаскивайте из вашей памяти, давно забытое, закрытое десятью черными страницами. Хорошее! Что было с вами, а это обязательно было человека, который был с вами. Вспоминайте, запоминайте и держите это хорошее. Перебивайте все плохое, что вас закрывает эту черноту, этим хорошим, хорошим, хорошим. Заставляйте себя вспоминать хорошее. Заставляйте, заставляйте. Потом, возможно, у вас уже будет легче это получаться. И вы удивите, увидите удивительные вещи. Могут пройти болезни. Человек – это же психология. У нас все идет от головы с вами. От того с вами экстрасенсы работают. Все идет от головы. Вот эта вот черная депрессия – это смерть. Смерть, еще раз повторяю, развитие болезни. А ваш расцвет, даже у вас, вот я вижу инвалидов, очень умных. У них уже там что-то с руками, с ногами тяжелое. А при этом они держат хорошее. И они живут. Они, может, без рук, без ног пере, переживут всех, не удивлюсь. Потому что главное у нас с вами – голова. Мы с вами люди, психология, и будьте экстрасенсами сами для себя. Если, конечно, опять же, вы не умственно отсталый, очень тупые, ограниченные люди, не способны ни на что, может, быть, даже и на депрессию не способны, я не знаю. Они все время в таком дежурном состоянии, все время им нужно кого-то винить, они уйдут на убийство, это люди, совершающие преступления. Бояться надо не умных, вот умных каких-то там боятся, а вот кажется, простой такой человек ходит, грязный, тупой. Вот простой тупой он и убьет, а не тот, который умный. Поверьте мне, это так. Посмотрите, что в тюрьме, там умные это не сидят. Там сидят эти вот тупые, а, а им, они кажутся всем безопасными. Совсем не так. Значит, все очень просто, как все гениальное. А я люблю гениальное. Я, наверное, сама гений, потому что люблю все гениальное. Это простое. Оно вот валяется здесь вокруг простая мысль, вот я вам ее говорю, никто не додумался, ну, хотя врачи-то экстрасенсы, может быть, я не знаю, как, они вот руками, вы вот даже руками ничего не можете, ничего не надо делать, сидите просто, никого не зовите, вот больной весь, сядьте и вспомните, просто вспомните, что у вас было в что у вас лучше такое вам дали, хорошее, вы победите всех, вы победите болезни, вы покажете Невероятные результаты. Обо всем переживете всех. Вспоминайте хорошее. Держите это хорошее в памяти. Каждый день. Чем больше, тем лучше. Что-то происходит с человеком, что-то выделяется в кровь, какой-то, я не знаю, антибиотик, что ли. Вот. Попробуйте. Это очень просто. Это может каждый нормальный человек а результаты гениальные, невероятные. выздоровления я не знаю, как может быть и рак даже можно победить. Я думаю, что все, что угодно, можно победить. По крайней мере, у меня нет болезней, а они у меня были. Но у меня есть хорошие. Я держу это хорошее. Вспоминаю всегда. последние полгода у меня отличные анализы и ни одного заболевания. До свидания. Будьте добрее. Держите хорошее.